Как верно понять смысл крупного неприятного события, которое произошло в коридор затмений. Болезнь, предательство, потеря денег, потеря работы, потеря смыслов. Как с этим справиться? Я расскажу о четырех шагах в этом видео, о двух. То, что происходит в каждый коридор затмений, это важный лакмус, это созревшие плоды, на которые точно стоит обратить внимание, особенно если эти плоды невкусные. Итак, первый шаг. Вернитесь на 9 лет назад и внимательно вспомните ваше нарушение кармы в том же вопросе, который у вас сейчас произошел. Ищите тщательно, терпеливо. Если не найдете, идите глубже. Возвращайтесь еще на 9 лет назад. Девятикратные циклы – это наше все и наш вектор в будущее. У нас, например, есть девятый дом гороскопа – дом нашего пути в будущее. Есть дробная карта 9 дома на вамша – карта нашего счастья. Даже ребенок в утробе матери создается за 9 новолуний. А также это наши плоды, засеянные в прошлом, и которые созревают четко через девятикратный цикл. Второй шаг — Полностью и тотально примите свершившиеся события, осознав, что его засеяли вы сами, и никто в этом не виноват. Было время разбрасывать камни, пришло время собирать камни через 9-летний цикл. Приняв события, примите и себя в том прошлом, когда вы засеивали семена 9 циклов назад. Вы учитесь, вы играете в лилу, вы не робот, вы можете ошибаться. Посмотрите на этот процесс цельно. О третьем-четвертом и шаге будет следующее видео. Подписывайтесь на мой аккаунт «Лидия Шакти» и изучайте больше практик в актуальном затмении.